И следующий, выступающий от Весна, правозащитный центр и Дмитрий Уважаемые Уважаемый участник конференции, я Андрей Палуда, Республика Беларусь, правозащитный центр Весна. Беларусь по-прежнему остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где сохранился такой вид наказания, как смертная казнь, который применяется на практике. Компания «Правозащитники против смертной казни Беларуси» начала свою деятельность с 2009 года. И за это время в нашей стране к смертной казни было приговорено 16 человек. Из них два человека, которые относятся к национальности РОМ. Это 12,5% от общего количества вынесенных смертных приговоров за указанный период. Или, проще говоря, каждый восьмой смертный приговор. Особое внимание хотелось бы уделить тому, каким образом освещаются подобные события, государственными средствами массовой информации в Республике Беларусь. Очень часто это происходит с использованием языка вражды и стигматизации, что ведет к проявлению ксенофобии и дискриминационному поведению в обществе, а также формированию исключительно негативных оценок в отношении представителей всего ромского национального меньшинства в нашей стране. Так, например, в июне 2013 года на телеканале «Беларусь-1» в программе «Тайные следствия» появился сюжет, в котором рассказывалось об убийстве в Могилевской тюрьме. В данном сюжете, который рассказывает зрителю об обстоятельствах, совершенного Григорием Зубчуком и его соучастником убийства сокамерника, в контексте отрицательных характеристик личности несколько раз указывается его национальная принадлежность. При этом в сюжете используется словочитание «с цыганами Зубчуком было все понятно», «с малообразованным цыганами Зубчуком», «со слов цыгана», «осужден цыган», «зубчук» и так далее. При этом национальности при этом национальности его со соучастника и потерпевших, которые, кстати, также имели отрицательные характеристики, в данном сюжете не указывается. Подобная практика является дискриминационной в отношении граждан ромской национальности и свидетельствует о том, они высокие, высоких, во-первых, профессиональных качеств, качествах журналистов, которые допускают такие обобщения. Ну и стоит сказать также, что это делается при полном попустительстве, а иногда и по инициативе государственных органов. Так, например, очень часто с использованием государственных СМИ, особенно это касается сельских районов страны, распространяется объявление, призывающих граждан, которые встретили похожих на Рома, запоминать их приметы, номер автомобиля, на котором они передвигаются, и сразу же сообщать милицию. По сути, можно с уверенностью, говорит, что на целую национальность вешают верных преступников. И, по сути, такие действия, как охоты на цыган, назвать достаточно сложно. Еще один кейс, который вызвал много вопросов, это кейс преговорен в 2009 году к смертной казни Василия Юзубчука, который не признавал свою вину. Ни во время следствия, ни во время суда. С прошением попрошением о Юзубчук говорил, вы расстреливаете невиновного человека. Он утверждал, что не совершал преступлений. Юзубчук, кстати, не умел ни писать, ни читать, походил с бедной ромской семьи, и мы допускаем, что он э, не мог качественно себя представлять в суде и следствии. Впоследствии Комитет Лон по правам человека пришел к выводу, что суд не отвечал к критерию независимости и беспристрастности при рассмотрении данного уголовного дела. Нарушение минимальных гарантий справедливого свидательства было признано нарушение права на жизнь. Вопрос дискриминации, дискриминации по национальному признаку и вопрос смертной казни в нашей стране остается достаточно серьезной и актуальной проблемой. Спасибо.